Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вспомнился один такой интересный факт из истории нашей авиации, ракетостроения. Но ну, был такой не авиационных систем, собственно, это проектировали вот, ракеты авиационные «Воздух-воздух», «Воздух-земля». Воздух И Академик Федосов был директором этого института. Вот он вспоминал такой случай. Во время Корейской войны, это где-то 50-й год, 51-й, ну, мы официально в ней не участвовали, помогали Ким Ир Сену тайно. Ну, тайно там дивизия по покрышки, Кожедуба летала. И китайские летчики официально участвовали, помогали Ким Ир Сену. Вот, у американцев была такая ракета «Воздух-воздух» на истребителях, ну, «Сайдвиндер» называлась. Ну, вот однажды несколько лет не взорвалось, китайцы их подобрали, передали в институт московский. Ну, там ракету разобрали, изучили, ну, принято было решение, надо ее просто скопировать, улучшить характеристики и поставить на вооружение у нас. Ну, разобрали-то ее, в общем-то, по частям, но вот сам электронный блок, все транзисторы и прочее, они были залиты таким эпоксидным компаундом намертво, потому что перегрузки большие в ракете, чтобы ничего не дрожало. Вот, как быть, как разобраться в схеме? Так вот, а в это время в Москве проходила выставка Якутские косторезы. И эти мастера, якуты, они там из моржового клыка, из Мамонтова, ну, прямо на глазах зрителей, посетителей, вырезали фигурки разные, выставка была. И вот этих мастеров при пригласили в институт, пояснили задачу с их инструментами. И они довольно быстро, аккуратно обнажили все эти электронные секреты американские и схему предъявили к использованию. Ракету очень доработали, она, по-моему, сейчас стоит на вооружении, уже по индексам R3S. Ну, это американский Садвинтер. Ну, и в этом связи ничего страшного, позорного здесь нет. Промышленный шпинах – это основа основ, вообще говоря, сейчас в современной технике. Китайская оборонка просто живет на этом. Копируя нашу технику, там, американскую технику. Истребитель кфир был израильский. Так это копия французского «Миража». Моссад смог выкрасить документацию через Швейцарию. Ну, и множество таких примеров, когда, ну, как, есть готовые прекрасные изделия просто его скопировать, не тратить время, деньги на разработку, там изобретение велосипеда, и так хорошо работает. Это, говорит, сплошь и рядом такое существует, даже до сих пор. Но вот такой забавный казус был в истории нашей ракетной техники. Уважаемые коллеги, в свое время под космический проект был создан Московский инженерно-физический институт, а под атомный проект Московский физико-технический институт. Вузы очень интересные, специфические, Престижные, ну и под серьезные программы это готовилось, поэтому там была особая программа обучения, а физтехи преподавали такие киты нашей науки, как Ландау, Капица, Семенов, Нобелевские лауреаты. И вот однажды э, там скажем, предусматривалось три языка для изучения, немецкий, английский и французский. Ну, не свободное владение, но свободное чтение научных статей на трех языках, это для физики считалось обязательным. Вот. Ну и сама физика, естественно, в первую очередь. И вот однажды Лев Давидович Ландау придумал способ, как э, наглеющих студентов ставить на место. Ну он сам читал лекции, принимал лекции, там какой-то доцент принимает лекции вместо него. Вот. Ну и студент ну, на тройку идет, не больше. Он начинает конючить, тройка, позоров вести. Ну, ну знаете, еще вопросик задайте, можно четверку хочу. Ну, доцент говорит, ну хорошо, вот еще вопрос. Ну, вроде ответил. Ладно, говорит, говорил, ставлю четыре. Говорит, а пятерку можно? Ну, совсем обнаглял. Говорит, нет, пятерку не могу, это сам да у тебя будет ставить, иди к нему. Он идет, говорит, Лев Давидович, ваши лекции великолепные, прочее, не совсем хорошо подготовился, очень хочется пять получить, пожалуйста. Ну, вот, это...» ну уговорил, говорит, хорошо, говорит, он дал, ставит пять, расписывается, говорит, ну, подготовьтесь, недельку подготовьтесь, а вот через неделю прямо домой приходите, раз вы говорите, не совсем готовы, подучите». Прямо домой ко мне, вот по во столько часов такого числа. Ну, студент готовится, читает учебники, конспекты, приходит на время, пускает в квартиру и приглашают за стол а за столом, ну, на столе самовар, чай пьют, и весь цвет советской физики, нобелевские лауреаты и не Нобелевские лауреаты, ну, продолжают разговор и иногда обращаются к нему. «А, кстати, молодой человек, а вы как думаете по этому поводу?» Он лихорадочно вспоминает разные конспекты, лекции, ничего не может вспомнить, а они обсуждают вопрос, который которые физика еще и не поставил перед собой, какие-то перспективы, далекие науки». Вот после такого позора он взял документы, вроде как, и очистился. И говорят, даже не один раз так происходило. Но вот способ, так сказать, с особенно наглых студентов, которые так конючат оценки незаслуженные, вот можно применить, если считаете нужным. Уважаемые коллеги, наверное, мы сегодня не отойдем от темы московских вузов. Вот буквально на днях, я удостоился чести, мне пришло и прислали свидетельство об окончании курсов ну, в Техническом университете имени Бауна в Москве. Ну, Мы-то оставались в Казани в режиме онлайн, нам читали лекции, занятия проводили, мы там отсылали свои отчеты. Вот мне наконец удостоили чести, что я закончил эти курсы. Но курсы были не совсем обычные, это по обучению глухонемых студентов техническим наукам. Баумовский университет с 1934 года такое обучение ведет. Ну, у нас в Каиде тоже подобные кафедры есть. Там школа Ласточкина знаменитая для детей, для глухонемых в Казани. Вот, ну, Просили отзыв прислать. Прислал. Ну, как бы такой упрек я высказал. Товарищи, надо было сначала не просто сразу какие-то государственные документы, законы об инвалидах прочее, прочее. Да? Может, будет и полезно. Но сначала бы заинтересовать надо. Да? Расскажи, что такое сурдопедагогика вообще. Да? Этот фильм, вот, скажем порекомендовать посмотреть, как, как он «Страна глухих» кажется, назывался, где Чупан Хаматов стал звездой на этом фильме. И что не жизнь совершенно глухонемых, там свой мир, даже своя мафия. Там. И потом странно, непонятно, а как вот глухонемого ребенка от рождения учат читать и писать? Он же ничего не слышит, как, как ему буквы объяснять. Да? А ведь есть педагогия, целое направление. Вот это сначала, да. Ну и потом говорю, лекции так и тоже, баумка-баумкой. Вот экран в уголочке лектор транслируется, да, и огромный текст, так называемые презентации. И вот он вот зачитывает весь этот текст, который я так могу посмотреть и прочитать. Презентации в таких лекциях ну, должны представить свои графический материал: схемы, конструкции, там, фотографии, мультфильмы. Я и так могу сказать то, что я хочу сказать, а вот длинные тексты их незрительно человек не воспринимает. Очень глупо их пересказывать, если он напечатан вроде бы. Да, зачем я его тогда пересказываю? Вот, надеюсь, это целое искусство таких презентаций. Серый фон предпочтительный, как фотоателье. Ну, много таких тонкостей, которые люди не замечают или не считают нужным. И сейчас вот чтение лекций или научных конференций превращается в такое бубнёж, да? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, следующий слайд, пожалуйста. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, следующий слайд, пожалуйста. Студенты, слушатели не успевают ни рассмотреть, ни зарисовать что. то там не записать. И вроде как процедура выполнена, во время уложился, результат никакой. Над этим тоже надо работать. Сейчас действительно среда студенческая среда становится более цифрованной, визуализированной. Да? Они же воспитаны компьютером, телевизором мобильным телефоном, и для них, вот скажем, текст 1400 знаков, это непосильный текст для студента. А вот такая зрительная информация, которая хорошо подана, правильно и грамотно сформулирована, она улучшает усвоение материала. И вот в этом желаю вам успехов. Уважаемые коллеги, в свое время, ну, скажем, 50-е, 60-е годы, вот в нашем советском кино, а у нас часто снимали фирмы такие производственные, да, на тему там, завода, КБ, производства и так далее. Была такая, ну, по нынешним временам, смешная и забавная деталь. Да? Скажем, совещание у директора завода в кабинете, да? и обязательно все курили. Дым стоял кромыслом, этим подчеркивался что это деловая обстановка, люди делом занимаются, серьезные проблемы обсуждают. Но сейчас такого безобразия нет. Ну, опять же, в 70-е годы заставал такие времена. Ну, бывает, что должно на совещаниях, какие то заседаниях. но ну, практически нельзя никогда гарантировать, что оно закончится вовремя. Точно в минуту в минуту, да, чтобы контрольные решения какие-то были. Вот. Ну, нельзя было сказать, что вот я поехал на совещание, вот буду в три часа. Потому уже могут быть и в 3, и в 4, и в 5, и когда закончится, это неизвестно. Вот сейчас тоже приходится бывать на разных заседаниях, совещаниях, включая и в Кабинете министров, там, в Казанском Кремле, в Доме дружбы народов. И вот еще в последнее время не то что тенденция, такой а очень четкий порядок, буквально в минуту в минуту по регламенту, не нарушается ни время выступления, нет лишней болтологии, хорошо подготовленные решения, они просто принимаются, голосуются, и все. То есть вот четко, минуту в минуту, так, собственно, и надо работать, всем стремиться к этому. А то в какой-то пьесе было, да, тоже из советских времен, приходит человек через 15 минут после начала совещания, которое еще не началось, говорит, а я у себя привычку выработал назначенное время, плюс 15 минут, тогда я прихожу. И еще ни разу не приходил, чтобы не опаздывал на совещание. Тоже была такая манера вот, затягивать начало, сейчас этого практически нет, не, не вижу, я во всяком случае. Так что это вот точность, вежливость королей. И, кстати, на одном из своих совещаний обсуждалось всем, говорит, что... Надо бы в наш народ внедрять эту мысль. Вот сейчас американцев телефон аварийный 9.11, а у нас 112. И даже сказать, что Тарстан чуть ли не единственный или первый регион, который внедрил сразу на все службы. Медики, полиция, пожарные. 112. Есть еще такой народный контроль. Тоже есть сайт, куда можно обратиться, сообщить каких-то там безобразиях, замечаниях к работе правительства или там местных органов. То есть вот 112 и народный контроль. интернет он проникает во все наши поры жизни. <звы> Уважаемые коллеги, вот есть у нас в Казани на улице Горького так называемый Летской садик. Ляцкой или Летской, это был генерал, начальник города Казани. Вот при нем, или с его инициативой, этот сад был разбит, одна из достопримечательностей Казани. Я там часто через него ходил в свое время, там такой страшный шарообразный фонтан был, который никогда не работал. А я в художественное училище ходил. Ну, бывает, время оставалось, вот я там останавливался. И там дети гуляли. Ну, маленькие такие, ребятишки, может, там, два-три года. Такие прямохождения освоили, но еще маленькие. Вот они там играют с мамочками. Еще одна мамочка подъехала, выгрузила его из коляски. Вот. Он встретил кого-то там знакомого своего. Они обнялись и пошли к этому фонтану, и что-то там рассматривают. Я смотрю, там третий ребенок стоит, он тоже заинтересовался, смотрит так ну, на них, да? Ну, на лице такое интеллигентнейшее выражение. Интересно, что они там делают, но меня не приглашали. Вот всю жизнь так будет жить, не лезть в чужие дела, не мешать. Другой ребенок подойдет, скажет, что, пацаны, без меня? я тоже хочу посмотреть. А вот у него другую же настрой, и так вся жизнь, в будет корректно, организована. и А вот, скажем, этим летом, ну, фонтан уже там другой, сад, в общем хорошо облагородили. Интересная деталь, да, белочки там завелись, или специальных там поселили. Белочки, они ведь собирают орешки в какое-то гнездо, их тем более их подкармливают, но на зиму впадают в спячку, не обязательно дупло, гнездышки каком то может быть. Говорят, в парке Горького тоже есть. И, вот, знаете, среди шумного города, да, белочки уютно себя чувствуют, их подкармливают, естественно, посетители парка. Очень здорово. Или вот как на улице Чуйкова, да, там озерца такие есть в тех, в тех краях на кварталах, -то бывшие торфяные разработки. Ну там уже свой беценос образовался, даже рыба попадается. И вот там дикие уточки пролетают, выводят птенцов, плавают они там, улетают потом в теплые края. Их никто их не трогает, слава богу, носер их устраивает. Значит, хороший разговор, каурок какой-то хороший, потому что даже такие животные совершенно не боятся людей и, и даже размножаются. Очень хорошо. Коллеги, продолжаем разговор о казанских улицах. Как-то помню, был такой, ну, забавный, можно сказать, эпизод, в трамвае ну, сел, поехал, и э, там молодой человек сидел сбоку на сиденье, да, заходит бомж, классический какой бомж, коробка, там, бутылки, подходит к этому молодой и говорит, молодой человек, это мое любимое место. Ну, странно, но молодой человек уступил ему место, тот сел, освоился и стал разглагольствовать. Вот мы будем проезжать улицу Гаврилова, Гаврилова, улица названа в честь первого редактора газеты «Вечерняя Казань». Ну, я мысленно улыбнулся, ну, слушал его дальше. Uh, знаете, тут вот такая игра слов что ли, получается, да, и, и Гаврилова. Это не тот Гаврилов, да? это Андрей Гаврилов, сильный был основатель газеты «Вечерняя Казань», покойный, к сожалению, уже. Тогда вот это был 70, 1979 год. Казань стала ну, миллионником городом, миллион, ну, родился миллионный житель. В этом случае в стране был такой порядок, значит, проектировалось метро в этом городе, начало строиться и начала сдаваться вечерняя газета вечерняя Москва, вечерняя Казань. Это было сильно очень хорошая, оригинальная. Утренние газеты выходили утром в киоск, а в 16 часов где-то вечерняя газета попадалась. Ну, а как-то от всех, в самую лучшую сторону. Конечно, ну, просто фамилия состо... того Гаврилова, честь которого названа улица у нас в Казани. Это майор Гаврилов, защитник Брятской крепости, один из защитников. Та чуть не руководил там этой обороной. Кряшин по национальности, тоже такой наш земляк. И вот великая эпопея обороны Брестской крепости, майор Гаврилов, в честь которого названа улица, по которой многие ходят, живут там. Это нам кстати, там есть мемориальная доска, в честь кого она названа, в отличие от других казанских или многих других казанских улиц. До свидания.